Всем здарова, с вами Гидро-94 и сегодня у нас реакция на анимацию под названием Cliffside Пилотный выпуск Я не знаю, что это за анимация, мне как-то посоветовали там в сообщениях Если что это такое вообще Говорят, что это годная довольно на уровне Gravity Falls ну, даже не знаю Я решил посмотреть в от Тим Тенгу, но не знаю Потому что всю серию смотреть на английском как-то не очень хочется. Ладно, вот, дай смотреть. Оригинал, я так понял, вышел вообще три месяца Это назад. Кликса. Город без законов, которым управляет самый беспощадный, самый неуловимый, самый страшный, подличный исполнительный. Также известный как. Мой загадровый голос. Мы за кадром голосом. <смех> Кто-то что-то сказал? <смех> что-то за кадром голосе? Да. Не я. Это был я. <смех> Это был я. <смех> Друг ударный Джерри, стрелок и разбойник. Исчезни же, монстр, обратно на свою утёску. он тебя отец ждет. А, Джо, берегись! Пугаешь. <смех> я сказал, исчезни. <смех> Это честная Джо. Такая э -э -э эмо-девчонка вообще, Она, типа, которой вообще все пофиг. Ты плох в этом. Ну и главный герой дурачок, но как обычно во всех мультиках. ой забыл, что не так умеют. А вот по стилистике не напоминает Don't Starve игру? Тоже такие коричневатые тона, черные монстры. Тоже. Но важно, что боремся мы дэп... Погоди, Неплохо. Я стреляю лучше, чем думал. А, у, Джо! А побои, почему не было слышно помогала, выстрелов? Я знаю, что ты их устрелил. Джо, извини, я усвоил урок. На самом деле, я не усвоил. Нет. О, мой Не усвоил, нифига. Я усвоил гораздо быстрее. Эпизод первый пилот. Шишкин. Отдай деньги, и никто не. Не в этот раз, Дух, Кое-кто тебя сдал. О, лайковши напарник. Чем занят ты помнишь, что этот городок окружён монстрами? Ага, о чём ты? Я подстрелил около 50 во вступлении. 50. И даже не заплакал. Главный герой как-то вообще напоминает внешне из-за этого. Сама против сил зла, забыл, как пацана зовут. подлый стрелок. Я даже застрелил человека, потому что он меня неправильно посмотрел. Да, потом я его застрелил за то, что он сдох. Застрелил за то, что он сдох. Что? Просто притворить, что ты охраняешь. Молодый. Да. Паутина. Да. Здрасте. Какая-то паучиха, типа как Маффит, наверное, да, из Индертейла. Ух, я. Ничего, можешь посидеть там. Эй, мои. мои глаза. Окей, okay, это okay, было странно. Нет, не было. Это было... <laughs> ужасающе. Криповая и милое одновременно. А сейчас я тебя съем а <свят> Я! <свят> Джерри, самый подлый разбойник из всех. Однажды я подстрелил шерифа просто потому, что я был золот стрельбы по шерифам весь день. Правда? Я реально в это поверила? <свят> я настолько подлый что я перестрелял всех своих ребят только потому, что моя пушка была слишком тяжелая со всеми патронами. Еще я отвлекал глупую паучиху достаточно долго, чтобы сбежать с ее тупой паутины. Вот. А высоту ты не рассчитал, да? Ау, ну что самое главное! Это было здешно! Какого черта ты? Кидать тут у вас? Похоже, координы наконец-то поймала, что-то кроме мух. Привет, Янис. Привет, Сама Смерть. Сама Смерть. Так бы тебе Затем не Это не отдать, просто пришел, а ты еще и пасть у пас нее как вы. Умоляю, Корди, почему бы тебе не быть полезнее и не найти еще добычи? И кстати о бесполезности. Еще раз увижу тебя около своего гнезда в поисках еды, оторву нахрен башку. Она спокойно собиралась есть меня, пока вы двое не появились. Я задумалась, может я могу что-то сделать, чем просто стоять и смотреть. Погоди, ты имеешь в виду меня? Чего? Я сбился. Смысл. как всегда по барабану а, я сожалею, вас столь много мне кажется вы мне куда больше поднесете душе Ты... луж Ты... видео луж нет я думаю Может... крови как это надо поперевести Вау. Супергеройское приземление. Это было потрясающе! Ты был потрясающим! Я собирался сказать сомнительная физика, но да, в смысле, конечно... Ну, правда, тут это, по сработала. сработало, это Паучиха, а не... Джерри. А ты был такой... Завались! Ты противостоял им! Я хочу быть прямо как ты! Паучиха влюбилась в главного героя. простая штука, это было довольно круто то что ты сделала сама я сделаю это что угодно что это что угодно <режит> <режит> ну, раз уж ты увидела насколько я крут значит у меня просто нет выбора быстро <смех> учиться <служит> Прямо удобно ели или такими какими. так не знаю, как это назвать, клешни стрелять из пистолетов? Да. О, монтажи чертовски опасны. Это... Монтажи. вверх, вы окружены. Что? Но я не... Вам нельзя от нас живыми. Но мы открыты для предложений. Корди, я мне кажется, это вышло из-под контроля. Все в порядке, я справлюсь, я не обиду тебя, обещаю. Ну ладно, значит смерть. Оу, Это реакция! Вы, ладно. <laughs> а вот на это ей не пофиг было. О боже, у нее южный акцент. Эй! Отвали от моего, бро! Однажды я застрелила черпа. Отойди! По аналогии также глаза! Объясни. Это не моя вина! Паучиха пыталась меня съесть! Мне нравится твоя шляпа. Я учил ее стрелять, и это было как бы. О, боже мой, Джо, ты бы видел это? Мы убили того гигантского птеродактиля и саму смерть. Ну не саму смерть. Ты не можешь убить смерть? Ну да. Это как бы то, что он есть. В любом случае, ну мы. Ну, я только. Погоди, What? что? <звучит> жутко типа, нормально там смерть видеть, как в этом... <звучит> плоском мире, по-моему, называется, <звучит> как-то произведение-то. <звучит> шарф? <звучит> шарф, да. По <звучит> шарф, да? <смех> ну ты перешел. М. Эм. Это что сейчас happened? было? Да-да, ну, да, что сейчас был? было? Слыш да урок. типа такой язык у нее, так я типа его лизнул или что? Могу я усвоить урок во время дуэли? Только быстро. Хор, ну, я выдумал. Ничего, вредили. Эй, смерть! Почему бы тебе не выбрать? Вы того, что позу в эпичный позд сразу Приготовься, смерть! Я сделаю с тобой то, что должен был сделать во время нашей первой встречи. Продемонстрирую. Одобрение. Чего? Сама смерть. Я <связываю> кое-что сегодня усвоил. Божечки, интересно, что там творится? Похоже на то, что он действительно разобрался с этим. Таким образом мораль эпизода такова: если ты подбадриваешь кого-то, <связываю> <мораль в чём, связываю> ты Можешь заставить его делать <связываю> что угодно. Отлично, смерть. Тюнешь <связываю> <связываю> ты такая маленькая смерть. и Ты, ты, ты заслужила значок. <связываю> Пожалуйста, не убивай меня. <связываю> не, не, не, не, не. Не, нет, <связываю> убьют <связываю> <связываю> <связываю> знаешь, технически, если ты будешь нашим шерифом и будешь защищать город, то мертвых людей станет меньше, у тебя станет меньше работы, если ты не думал об этом. Она задумалась? Он ничего не усвоил. Капюшон такой улыбающийся. спас город, Ш шериф ну, теперь есть это смерть? смерть, которая сломалась за тем кое-как Ты издеваешься. Теперь я слишком крут для. Я пойду. Я тоже. Однажды я смотрела на что ты потерял концентрацию всего на три часа. Получих не идет. Кстати, да всего -то на всего-то на три часа. Если шерифа было открыто, что случилось с шерифом до смерти? Я не знаю. застрелили, Возможно, бандиты. Виновника так и не поймали. Захватывающе Задумка для следующего серии. Клиффсайд. Озвучены энтузиастами. Для вас понравилась наша работа? Ставь кулачок вверх. Хочешь поддержать канал и ждешь новых видео? Подписывайся. Ведь нет ничего приятнее, чем ваше внимание. Спасибо за просмотр. Так, все тут, да? Пониматься? Ничего, в конце не будет. Ему сам <laughs> Типа он сам, она сама Нинак, правильно у, у смерти какой пол вообще <laughs> Озвучка годная и анимация тоже мне понравилась, такая именно стилистика, немного Gravity Falls, немного Star против сил зла и также из игры Don't Starve, то такая же тоже, типа, стилистика, типа, вестерна и с монстрами, но... Ладно, если вам понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите бы мне нравится, какой мне на видео, с группе ВКонтакте, подписывайтесь на самого аниматора, на команду по озвучке и до следующего видео.